всем привет с вами виктория сегодня готовлю шоколадный кекс или шоколадный пирог с бананами у меня как всегда остались спелые бананы нужно быстро их использовать И я решила приготовить вот эту вкусняшку получаются такие кексы очень вкусные просто тает во рту сахар тоже можно регулировать в общем не рецепт а прелесть давайте же скорее готовить приготовление нам понадобятся следующие продукты Шоколад я советую брать темный, хорошего качества, с минимальным содержанием какао 62%. Сливочное масло можно заменить на маргарин или на растительное масло. Полный список ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. В миску добавляю 120 грамм сливочного масла и 200 грамм темного шоколада. Шоколад я поломала на маленькие кусочки. И отправляю в микроволновую печь растопиться короткими импульсами по 30 секунд. Затем нужно все хорошо перемешать до однородной консистенции. Бананы очищаем. У меня 4 небольших банана, они у меня зависели 350 грамм. И нарезаем. Бананы можно просто размять вилкой, либо, как я, погружным блендером. Далее в миску выбиваю 4 яйца, добавляю щепотку соли и 130 грамм сахара. Сахар можно регулировать по вкусу, можно вообще не добавлять, потому что шоколад и бананы уже сладкие. Поэтому, если вы сидите, например, на диете или хотите более такой низкокалорийный, чтобы пирог получился, то делайте без сахара. И все взбиваю миксером до белой пышной массы. Масса должна хорошо увеличиться в размерах и побелеть. Яйца с сахаром добавляю измельченные бананы. Добавляю одну столовую ложечку экстракта ванили. И сюда же добавляю растопленный шоколад со сливочным маслом. Все недолго перемешаю миксером. И просеиваю муку. В описании под видео вы найдете точное количество муки я добавляю примерно где-то 200 грамм и потом смотрю на консистенцию всегда нужно смотреть на консистенцию иногда готовишь одни и те же пироги или тортики и всегда требуется разное количество муки плюс-минус 50 грамм может варьировать количество и сюда же просеиваю разрыхлитель у меня две чайные ложки И еще раз все аккуратно перемешиваю миксером. Недолго, просто чтобы все объединилось. Масса не должна быть слишком густой и слишком жидкой. Вот такая консистенция. Подготавливаем формочку. У меня сегодня формочка из фольги размером 24 на 17 сантиметров. Формочку перекладываю пергаментной бумагой. И переливаем тесто в форму. Духовку я уже поставила разогреваться. С помощью деревянной шпажки делаю вот такие разводы чтобы кекс не очень сильно разорвался посреди, чтобы лишний воздух вышел. Отправляем запекаться шоколадный кекс с бананами в духовку, разогретую до 180 градусов, ориентировочно на 45 минут. Выпекаем до сухой зубочистки. Чтобы пирог у меня запекался равномерно сверху, я его накрываю фольгой. Пирог у меня запекался в течение 55 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Для украшения нам понадобится сахарная пудра. И буквально 1 столовая ложечка, может даже меньше, либо воды, либо молока. Добавляем по 1 столовой ложечке и перемешиваем. Добавляем постепенно, потому что нам не нужно, чтобы масса у нас получилась слишком жидкая. Вот Я вижу, что еще густовато и добавляю еще. такая консистенция прекрасно подойдет посмотрите сверху на пирог наношу сахарную пудру с молоком можно немножко помогать ножом и сверху присыплю шоколадными посыпками для красоты сегодня я решила оформить пирог вот таким способом детки любят очень вы можете украсить пирог точно так же или немного по-другому вот точно такой же пирог я приготовила для домашнего чаепития. И вот так он смотрится в разрезе. А этот пирог у меня уходит на день рождения в школу ребенка. Всем желаю приятного чаепития. Не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.